Приветули обитатели сети интернет. Пришло время посмотреть на рабочий стол, у которого довольно большое наследие – это Матэ. Начну с истории появления данного проекта, так как я ее вижу довольно интересной. Рабочий стол Матэ создали в 2011 году, в тот же год, когда вышел Гном 3. И это не просто так. Все дело в том, что Матэ основан на Гном 2 – и его главная идея – сохранение и продолжение существования рабочего стола с философией, логикой использования и внешним видом, таким же, как у Gnome 2. Или можно альтернативный вариант предложить, что если. Что примерно так же выглядел бы сейчас гном, если бы проект гном не стал бы стремительно развиваться в новом направлении, начиная с третьей версии. Конечно, Матэ был создан не из-за того, что какие-то добрые люди решились сохранить историю второй версии оболочки Гном. Так вот получилось, что с выходом Гном третьей версии проект обрел новое направление, новую концепцию и стал абсолютно по-другому выглядеть. У Гном 3 абсолютно иная логика использования, которая не имеет ничего общего с Гном второй версии. В целом, с выходом Гном 3 произошла перезагрузка всего проекта Гном. Ну и очень-очень многим людям не понравились эти изменения в Гном 3. Было значительное количество критики в его сторону. Это было не потому, что его критиковали консервативные дебилы, которые боятся всего нового. Вы чё, дебилы? Вы чё, а потому, что качество Gnome 3, мягко говоря, было не самым высоким. Типа как у Windows Vista и Windows 8 вместе взятых, настолько все было плохо с третьим Гномом. Поэтому практически сразу же после выхода Gnome 3 был создан рабочий стол Мате, цель которого сохранение концепции второго Гном при использовании технологии третьего Гном. Матэ был не единственным рабочим столом, который появился после выхода Gnome 3, но это уже совсем другая история. Матэ максимально следует традициям старого Gnome. Нумерование версий сделано в таком же стиле, используются только четные числа. По типу 1.22, 1.24, 1.26 и так далее. Название стандартных приложений пародирует оригинальное название из Gnome. Только слово гном заменили на мате, но некоторые приложения все же имеют оригинальные имена. Кстати, само название мате происходит от одноименного парагвайского чая, который делают из высушенных листьев падуба. Возможно, по этой причине оформление в мате выполнено в зеленых тонах. Логика использования у мате довольно необычная. Здесь есть две панели: одна сверху, а вторая снизу. На верхней панели с левой стороны есть три кнопки «Applications», «Places» и «System». Первая открывает список приложений, вторая для того, чтобы иметь быстрый доступ к каким-то папкам или подключенным флешкам. Тут также есть поиск файлов и недавние документы. Третья кнопка уже со всякими системными штуками, через нее можно выключить компьютер, открыть параметры и еще тут есть системные настройки в виде списка. С правой стороны находится дата, время и всякие индикаторы. А, точно, еще же можно прикреплять приложения. Они прикрепляются на верхнюю панель. На нижней панели слева находятся запущенные приложения. А с правой стороны рабочее пространство. Не знаю, пользуются ли ими. Я никогда подобным не пользуюсь. В первый раз... Меня ультра сильно озадачило, что список приложений, поиск файлов и настройки имеют отдельные кнопки, они а находятся в одном меню. Еще мне долго было непонятно, где находится магазин приложений. Как позже оказалось, он находится в системном разделе, во вкладке для администраторов. Это странно. Сам магазин приложений скорее всего никак не связан с проектом Mate поэтому обсуждать его не буду. Тут и так очевидно, что это какая-то древняя штука. Теперь, думаю, надо пообсуждать дизайн приложений в Mate. Мате имеет какое-то серебристое оформление, без использования ярких цветов. Оно выглядит как-то аутскульно. Разработчики, скорее всего, специально не стали делать внешний вид более современным. Например, в дистрибутиве Ubuntu мате внешний вид выглядит более современно. Если попытаться коротко описать дизайн приложений в Mate, то это что-то типа как Windows XP, где у приложения есть строка меню, а ниже большие кнопки для действий. Также у приложений есть три кнопки ⁇ свернуть, развернуть и закрыть, чего хотелось бы увидеть гном. А если установить какие-то приложения, то они выглядят довольно некрасиво и криво. Look at this dude. <смех> no, no, no, no. <смех> <смех> Еще было забавно увидеть окно сохранения файлов, которое практически не изменилось по сравнению с нынешним вариантом в гном. Даже печально становится, насколько долго разработчики гном не могут переделать этот файл пикер. Даже у меня были попытки сделать новый дизайн файл пикера, но мы в итоге так ни к чему и не пришли. Сложно сделать дизайн таким образом, чтобы оно одновременно было удобным для компьютеров и телефонов. Что можно сказать, на примере Мате мне удалось узнать, как раньше, когда-то давно выглядел гном второй версии. Там, конечно, оформление было другим. Но в мате, в настройках оформления, можно включить ту самую тему, которая была в Гном 2. Даже удивительно, что гном когда-то был настолько... был таким. Как бы это сказать? Примитивным? Наверное, это слово подойдет. Старый гном уж точно не сравнится с тем, на каком заоблачном уровне находится современный гном. Но все же некоторые штуки, которые были раньше Гном, например, файлы на рабочем столе, теперь отсутствуют... Было бы классно, если бы это вернули. Если это видео посмотрели люди, которые застали те древние времена, когда Гном 2 был актуален, то можете рассказать в комментариях, как лично вы отнеслись к Гном 3, когда он вышел. А на том убывайте, на все доброе.